В Республике Татарстан дан старт ежегодного республиканского конкурса «Женщина года». В одной из них женщина-ученый принимает участие директор исследовательского центра омиксной технологии Института фундаментальной медицины и биологии Казанского университета Татьяна Григорьева. Она рассказала нашему корреспонденту о своей работе. Я не мыслила себя в этой стезе и начиналось все на самом деле с кафедры микробиологии, вообще с биофака, с биолога биологопочинного.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 при необходимости сопровождает меня во всяких э, стажировках, на конференциях. но, Конечно, благодаря мужу основную, то есть, что он э, позволяет мне заниматься наукой и во всем поддерживает и сопровождает. Елизавета Никитина, Фариза Хитаглы, Универньюз.